Продолжаем наши действия. Такие, разные. Вы простите меня, братцы, с Афганистаном, но ну, он, еще раз повторю, большая часть моей жизни, и самая лучшая, как ни странно, на войне. А мне бы хотелось сегодня еще успеть реально презентовать эту книгу. Вы все там прочитаете, лирику всю. Она разная, чего-то здесь читал. Вот лирика, падническая, ностальгия, свойственна всем, да? Кто всю жизнь живет радостно, не вспоминая прошлого. Не бывает таких людей. А если нет, то это не знаю кто. Это уже с Альцгеймером. В обнимку они ничего не помнят, ничего не знают. И они веселые, они улыбаются. Так что вот, вот такое вот стихотворение. Мне бы все позабыть, да и плюнуть со смехом. Можно все объяснить неудачи в судьбе, Но зачем объяснять? Я затем и уехал, чтобы здесь разобраться хотя бы в себе. Это за что меня прозвали деревенщиком, поэтому я очень этому рад. Ну да, деревня, где похоронены мои предки, где лягут кое нибудь и я там рядом с отцом. Это вообще замечательный край, кто хоть раз туда проезжал, там строился потом и, или ехал, без кончики. Так, и в полуночный час, без хрустального звона, без веселых друзей, без забот и без дел, я бы выпил сейчас, ну хотя бы самогона, только петь в одиночку всегда не умел. Так учил меня дед 18 годочков. Почему-то боясь за меня, дурака, чтобы не было внук. Ты не пей в одиночку, даже если устал, даже если тоска. Все заветы забыв, наливаю и пью. За друзей, за войну, за хорошие песни, За такую далекую юность мою, за тебя, за любовь и за все это вместе. Брат посвященный. Ребята, отставьте в покой шнурок. Висит он и все. Я же его не замечаю. Ладно, спасибо. Лер. У меня брат есть названный. добрый. Он тоже участник этой книги. Он из Мюнхена, где давно пребывает. А до этого он был. Он сам о себе писал, все рассказал. В книге «От, от правды». Этот верстак писал, правда свободы. Он век свободы не слыхать. Он штатный сотрудник Радио Свободы, ветеран холодной войны. Он про себя пишет. А Радио Свобода это ЦРУ, он обучением в Америке, и здесь. Но его за связь с КГБ, он сам с Белоруссии. И вот ему много лет я писал, а он все ругался жутко и жаловался, что.. Я никак не допишу. И вот среди всего прочего доделал, да, я нашел это и дописал. Он общается мы с ним с Мюнхеном, у меня скайп не работает. Через Ольгу Алексеевну он прислал, написал одно: хорошо амнистия. Вот я чего на что мне пришла амнистия? У нас профессия одна, у нас профессия война. И чтобы миролюбы не плели. Кому-то надо воевать, а это значит убивать. Но это все не мы изобрели. Но мы с тобою знаем, брат, что и перо, и автомат имеют силы смертного свинца. И не кончается война, что человечество нас с рождения и до самого конца. А мы, работники войны, служить ей век обречены. От Валерию Коновалову посвящается. Виктор, дорогой мой, прости меня, эту песню я сделал там. До конца немножко по-другому. Боевым друзьям. Из Вимпела, из Альфы, из ГРУ. Все, кто является Комитет Госбезопасности. Все, кто исполнял и исполняет свой долг за рубежами нашей Родины. Ну вот, есть некоторые исключения, нюансики. Так что называется, я прочитаю лучше. Кому-то Канары, кому-то Гавайи, и ясный безоблачный день. А я вот такую профессию знаю, где ценится сумрак и тень. Незримость присутствия, смысл работы, задача обусловленный круг. Гораздо нужнее хорошей погоды, плохая погода, мой друг. Плохая погода нам поможет, от вражеских глаз бережет, Туманом укроет, снегами завьюжит, Следы наших ливнем сотрет. И с неба, и с моря, и с ада, Придем мы, не слышно, как тень, Туда, куда Родина скажет нам надо, Чтоб новый затеплился день. Чужая земля под крылом самолета, в Бессмертие распахнутый люк. Что может быть лучше хорошей погоды? Плохая погода, мой друг.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 Всем ребятам из Вымпела. Это не совсем. Вот я уже пел ее, читал стихи. Песня, она долгая получилась. Сокращать не очень не хочется. Дед Десять ее писал. Но ну, вы знаете все, Высоцкого, охота на кабанов, охот на волков. да? Я не то что ненавижу, заскоки у каждого. Но если ты хочешь сказать, пострелять, вон Чечня под боком Сирии, езжай и на двуногих. А убивать зверей, теплокровных тем более. Я даже вон иначе, иногда собьешь на дороге ночные, с сов сидят маленькие, и она умирает, а у меня слезы из глаз. То уже переехала. Это не наша жизнь, не наше право ее забирать. Поэтому я написал хорошим исходом баллада о Тамбовском волке. Я прочитаю, поймете почему. Охотики меня, конечно, осудят. Ну, охотся на равных, а не надо стрелять всех с вертолетов, бронетранспортеров, джипов. Вот такая вот баллада о Тамбовском волке. Наст, кривыми костями ломая, заметалась по ельнику стая, стая серых волков. Завывают смертельным испуги и щенки, и матерые суки перед линием красных флажков. Я вожак, но сейчас не до власти. Все смешалось, и в общем несчастье каждый сам за себя. Видно, время подходит к финалу. Вон подруга с разбегу упала, кровью снег обогря. Рвут собаки охрипшей глотки, На смерть режут щенков одногодки. Кто сильнее тот и прав. Ну а мой персональный соперник, С рваным голом, с горлом свалился подъельник. Ты отбегал свое, волкодав. Пусть снега мои раны кровавят, нами общая ненависть правит не в обиде я на Я ведь тоже не брезговал часом человеческим приторным мясом и соленую кровью людей. В нашей стае хранилось поверие, как однажды двуногие звери в этих темных тамбовских лесах, словно в бешенстве, разум теряя, шли с оружием кровь проливая брат на брата и сын на отца. Чем же люди мудрее, чем волки? Человек, без ножа и винтовки, так беспомощно слаб. Пусть в великом земном мироздании Нет хитрее и злее создания, Но не царь он природы, а раб. Я бы мог отлежаться в сугробе, Затаившись в беселье и злобе. Только нет, не хочу. И последние силы теряя, Я ползу под флажками, ныряя, Чтоб в глаза заглянуть, палачу. Тот, который на номере третьем, Вдруг меня удивленно заметил И решил, что ему повезло. Он глядит сквозь прицел И не знает, что я сам Свою смерть выбираю Всем двуногим на зло. Он достанет меня с полста метров С упреждением по ходу и ветру А не он так сосед Волк для них, просто серый разбойник Но я тоже бывалый охотник И не только ведь сер Но и сед Он расскажет потом на досуге И щенкам своим кровным и суки, Как был меток его карабин Пусть клыки мои временем стерты Но со мною почти полумервым он не выйдет один на один вот прицелился спуск нажимает но как это нередко бывает место выстрела только щелчок что задергался бравый охотник смятый и заклинен патронник мы на равных теперь дурачок ах как страшно сейчас человеку не сбежать по глубокому снегу даже нож не спасет псы его разбежались по полю а до него мне прыжок лишь не более. и посмотрим кому повезет. Лоб мой от напряжения вымок. Все последние силы на вымах. Цель открытый кадык. Губы вздернулись вверх над клыками. Он пытался закрыться руками, но был короток сдавленный крик. Дальше ветер и снежное поле. Там за полем чище боеволя. и воля. Мне бы только успеть, а за мною убитые дети и охотник на номере третьем. Кровь за кровь проигравшему смерть. Деревенский цикл. Будет песня, может быть, но я не знаю. По деревне не пройдешь без валенок. Деревенский цикл. Старые песни. Давнишние. Закончил, нашел, разыскал случайно. Запыленный. Ну, Переделал, конечно. 21 век все это не тогда. И мне не 15, не 16, не в даже не 20. По деревне не пройдешь без валенок. И куда ты только не взгляни, белый снег. До самых дозаваленных, Белый снег по самой плетни, Только речка плещет в перекатах, Перекатом холод нипочем, Да висит туман голубоватый Над незамерзающим ручьем. Ранний месяц половинкой бублика Светит на излученной реки, Да горят окошки в синих сумерках, Да висят над трубами дымки. Здесь зима хозяйствует по правилам, Здесь она лекарство для души, Словно переписывает набело в чем-то неудавшуюся жизнь. А в Москве сейчас сугробы грязные. Грязные автобусы, трамвай. И с тобой мы такие разные. Все равно возьми да приезжай. Здесь снега не липкие, не вязкие. И могу поклясться наперед, что твои сапожки итальянские ни снежинки здесь не попадет. Я тебя по деревенской улице донесу до дома на руках. А про то, что в служу не целуются, выдумали те, кто в городах. Печку бросим в чуроче осиновых, в россыпи рубиновых углей. Будем пить при свечках стеариновых подогретый розовый портвейн. Вот такие лирические. Называется «Русалка». На заре июньска ежедневно Рыбаков дразня на берегу, бродит босоногая царевна по речному колкому пуль песку. Говорят приезжие, не знаю, нет ни капли городского в ней, вся она такая золотая, от косы до маленьких ступней. И пока она не появилась, не сбежала с козагора вниз, время будто здесь остановилось, меж ночных и утренних границ. Местный конник, рыболов, бывалый, буркнул, прячу в речку сюдака. Вот смотри, пришло и заклевало, А досель, как вымерла река, И прикрикнул на мальчишку сына, намерто запутавшую сеть. Ну чё, разъявился, дубина, Ты ловить пришел или смотреть? Она сняла халат и осторожно, Оглянулась, не видать ли нам, И рассвета первая дорожка По воде легла к ее ногам. В речку скок, теперь гляди, Не жалко, золотые волосы в разлет. И уж не царевна, а русалка, по зеленой заводе плывет. Я и сам свои лочонки зыбкой Все забыв, сижу и не дышу. Обернется золотой рыбкой, Я ее, а счастье, попрошу. Вот на берег вышла, Отряхнулась, завернулась в старенький халат И пошла себе, не оглянулась По тропинке в старый барский сад И запела, или показалась. И догнать теперь, ищи свищи, И ушла она. А нам осталось лето, солнце, утро. Или лещи. Я не знаю сам, о чем тоскую. Что я в нашей жизни потерял, Я потом всю жизнь свою шальную На нее похожую искал. Не нашел. Да дело и не в этом. Разве можно чудо повторить? Просто были бы и было лето. Время верить в сказки и любить. Ты уйдешь перед самым рассветом, Завернувшись, пуховую шаль, И с тобой уходящего лета станет мне до безумия, жаль. Разметается крик журавлины над похмельной моей головой, И до срока нальются рябины неостуженной кровью живой. Я, быть может, не сразу поверю, Как пытаюсь не верить теперь Ощущению вечной потери Среди временных прочих потерь. И пороще, уже не зеленый. Буду я, как слепой пилигрим, Все бродить, ни в кого не влюбленный, И грустить, что никем не любим. Тогда иду на ручья, до ручья на поляне, И сквозь мелкий, приливчивый дождь Вдруг почудится в сизом тумане, Будто ты мне навстречу идешь. А когда на вождение исчезнет, Из-за речья от мокрых стогов Зазвучит очень странная песня Без конца, без начала, без слов. Но люблю эту тему, потому что когда-то давно мы, значит, спокойно у Володи Татьяна Шпилева была, и был музей военного института на красно Мы решили театр военной песни создать и взялись, не рассчитав, конечно, силы, за полную поэтическую, хождение по мукам. Я решил, что я буду белым движением заниматься всему. И тем более, мне нужно, для того, чтобы всегда было нужно, посмотреть, а чего у нас такие напасть то От, Откуда ноги растут у всех наших революций, что было потом. Ну, углубился далеко, тем более, погоны снял, мог заниматься чем хочешь, набрал книжек, сидел, читал. Белая гвардия. Это трагедия наша. Трагедия Белой гвардии, трагедия России. А вот туда пришлось... Откуда дальше? Ну, туда не буду. Там вообще в дальней дали, христианскую Русь. И поэтому болтовню, которую несут с экранов, ничего не знающие, ничего не понимающие по школьным программам, для ЕГЭ подойдет, для меня нет. Просто не хочу я это все А Вот такая. Вы же измените там? Попробуй без пропуска. Ну, так делали. Пушкин делал, Лермонтов делал. Не верите? Могу читать, но в следующий раз. Сплошной мат. Ну, почитайте. Говорили ада, там рефутация Ой, это у, у Лермонта рефутации господин Беранже, за то, что мы взяли Париж. Неважно, но так, как и есть. И это не я. Это, если внимательно почитаете, хождение по мукам. Это белого офицера. Без прощальных салютов, без тризны. неизвестность, ничто, забытье. Мы, как блудные дети отчизны, навсегда покидаем ее. А за нами пожаров зорницы полыхают вполне бы огнем. И кричат ошалелые птицы Над своим разоренным жильем. Время вышло, и путь наш закончен. Словно вещи сбывается сон, И остатки истерзанных сотен Ковылями уходят за дон дальше к морю. А там на Босфоре под чужую гортанную речь Отрыдаем великое горе, И мосты поторопимся сжечь. Мать Россия, отчизна, не мыли, Сотни лет нерушимым он строю Жизнь в кровавых боях не щадили За бессмертную душу твою. Так заради какого же дара Ты поверил в сказки опять И легла под жеда комиссара Как трактирная старая. Мы и сами прощения не просим Ни за душу твою, ни за плоть В эту злую последнюю осень. Нам греха не отпустит Господь, Смертен грех тот. И как не молили Бог не в ней, не принял моление людей, Только там, в синеве, над Россией, Богородица плачет по ней. Спой, поручик, прокаре очень Под гитарную струнную медь. В этом мире больном и порочном Больше нечем сердца отогреть. Что грустите? Еще нагрустимся, воевать, Не перы пировать. Выпьем, братцы, споем и простимся. Завтра снова идти умирать. Спасибо. Это тоже из того же цикла. Вот эта тема. Она без конца. Начал ее под Исаул Туроверов на острове Лемнус в Изгнании. Он много написал замечательных стихов. И одну, вы помните фильм, служили два товарища, да? Там был поручик Морозов, там был поручик Высоцкого, который играл. Потом были песни много. Я свой вариант написал. Вы поймете, о чем это. Я не буду... Прощай, мой конь. Ты другом был и братом. мне один с тобою помним бой. Я не стану нынче виноват. не перед Россией и перед тобой. Мы хлеб с тобой делили и пону, Пусть шраму нашу кожу иссекли. Ни я, ни ты родному эскадрону бесчестия в боях не принесли. Я не прощал противнику ошибки под молниями сабельных клинков, а ты... В лихой каврилийской шипке Кусал и бил копытами врагов. Ты не привык к другому господину, И я тебя, родимый, не менял, А потому за заморскую чужбину Не поплыву без верного коня. Ты не дрожишь, как кляч под попоной. На черта нам Стамбул или Париж Есть в барабане кольта два патрона. Ты понимаешь? Ты меня простишь. Ну тебя пел эту песню? Так. это вот эта песня, не важно кому. Она называется прощание офицера. Не важно кому, офицер, не офицер, в какой войне, куда. Но уходит. Уходит в бою за родину, уходят по приказу, уходит, куда и прощается с любимыми. Вот это такая песня. Прощание. Офицерское прощание. Ты не плачь, ты не плачь, ты не плачь Не грусти, не грусти, дорогая подруга На прощанье покрепче меня обними Пусть недолгою будет разлука На прощанье покрепче меня обними Пусть недолгою будет разлука Эшелоны на запад уходят гудя Пахнут дымом ремни портупель и еще раз сказать, как люблю я тебя, Может статься уже не успею. И еще раз сказать, как люблю я тебя, Может статься уже не успею. Я запомню. Последних ночей забыть ее У костра подалекой на пригорке Я запомню, как бьется сердечко твое Через ткани полевой гимнастерки Я запомню, как бьется сердечко твое Через ткани полевой гимнастерки Пусть недолгое счастье, а смерть без конца, Так и жди от фортуны подвоха. Но стучать в унисон будут наши сердца До последнего самого вздоха. Но стучать в унисон будут наши сердца До последнего самого вздоха. Это трудное дело, прощаться любя, уходить на войну офицеру. Но идем мы на бой за страну, за тебя, за любовь, за надежду, за веру. Но идем мы на бой за страну, за тебя, за любовь, за надежду, за веру.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 Спасибо. Еще одна белогвардейская. Белая. красный гвардия, белая гвардия. Но если знать историю, то крови половики поруч в крови были у красный гвардии, и у белой гвардии. Да всегда у нас самая страшная гражданского кровь пьется не там, кто приказы дает, а здесь. Древний поговор хохлов. Шпаны, паш, паны дерутся, а у холопов что бы Вот не нравится мне, что происходит сейчас. Просто не нравится. Не знаю, как вам. Мне жалко братьев. И украинских братьев, и сербских, если такие братьев у нас когда-нибудь были совсем попуа из Новой нам не братья никакие. А что там происходит в Сербии? Это гражданская война. ИГИЛ, ИГИЛ. Ну забыли. А ИГИЛ-то кто? Те же самые, сер... самые сирийцы. Те же самые. И плюс сброд со всего мира. Ну так как у нас. Так что вот это еще одно. Нет, это стихи. Не песня. Мы уходим на юг, к краю русского моря. Кстати, общем, Русское Черное море раньше давно-давно называлось Русским морем. Это исторически известно. Понфьевксинский и все такое прочее, это греки потом придумали. Русское море, наше море, великое море. Мы уходим на юг, в краю Русского моря. По замерзшей стерне наши кони бредут. Позади нас Россия, седая от горя. Впереди перекоп и последний редун. Тоб молитву прочел. До священника нету. Он зарублен вчера в арьергардном бою. Половине из нас не дожить до рассвета. И в холодной степи встретить долю свою. Офицерский наш полк, Придевший до роты. Ты поход ледяной отрубил до конца. матны готовы к любому исходу. Жаль вот только соседа, корнета юнца. Мы стояли в огне. Мы не кланялись пулям. Бог России честь, наш девиз роковой и в Болгарской Софии, и в турецком Стамбуле, тот, кто выживет, вспомнит поход ледяной. Мы мало знаем, страшный поход ледяной. Корнилов участвовал там. Так, значит, известная песня, лирическая тогда, то тут война до да война сплошная. Там. Тут много про войну, ну так получилось. Вы там сами прочитайте, вы почти остальные все знают, там есть бал при свечах и <смех> набить бы кому-нибудь кому морду и все такое прочее <смех> я вам пою другую лирическую песню деревенскую вот черт меня подерезли каждый из вас в юности вот это все не чувствовал дым да зрел и возле не проходил и не обязательно в деревне но это этапы нормального Нормальной жизни у человека. Пока ты любишь, и любят тебя, ты живешь. Если не любишь никого, ты на кой черт ты живешь вообще на этом свете? Олег Анофриев сказал, замечательный певец, все его знают, конечно, да? В последнее интервью произвел, что он говорит, не было бы смерти, чтобы мы знали об жизни вообще, зачем, к чему жизнь. Ну вот, это воспоминание. Путь будет лирического героя, Неизвестно в науке.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 а было так, вначале было слово, Неуловимо, легкое, как дым. А все, что дальше, в общем-то, не ново. Не осуди и будешь не судим. А все, что дальше, в общем-то, не ново. И осуди, не осуди и будешь не судим. Смешались все рассветы и закаты. И что хотелось, каждому сбылось Мы лишь в одном с тобой не виноваты Что слишком быстро лето пронеслось Мы лишь в одном с тобой не виноваты Что слишком быстро лето пронеслось Я посреди деревни на рассвете Прощусь, целуя кончики, ресницы Пусть сплетут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 Сизых облаков. И все, что было, осень занавесин. Тяжелые шторы сизых облаков. Спасибо. Ой, да у меня где-то что-то было. О, спасибо большое. Тяжело. Жарко, но ну, хорошо. Худеть мне надо, а тут я вообще замечательно. Практически ничего не делай, худи. Нет, сказали, набирайте ваш прежний вес, Игорь Николаевич, он не хочу. Он не хочу, я больше прежний вес набираю. Да, Он сидит жена. Мы поженились, я весил 92, а она там чуть меньше 50. Сколько вы весили? Не вешалось? свадьбы. Кажется так. Тебя 92, то ну надо же. Ну, вот не знаю. Забыла, ну сколько лет прошло, и как бы. Ладно, не в том дело. Так, эту песню я просто обязан спеть. Значит, я прочитал стихи, лет было 15, мне 16. А я тут как-то писал. Мой как творческий путь 65 по, по значит, настоящее время. Ну, вот, а я прочитал, в журналист "Смена" было очень хорошие стихи, очень лирические. Ну и прям хотелось, ну журнал «Смена», там был «Кроссворд» еще там, ноты были. Забрали, и я больше не видел, а песню запомнил, стихи. Потом совсем недавно, я пел здесь у вас несколько раз, потом мне один друг прислал, это что это песня космонавтов. Я точно помню о космосе, про космос, любимая песня. Мне прислали мои администраторы, что это песня космонавтов, которые пью?" Я говорю, не можешь этого быть. Там на космосе ни слова не было, там все про любовь. Нет космонавта. Я говорю, а я-то думал, что давайте-ка, ребята, закурим перед стартом любимые письма. Ну, а то, вот, ну, у меня манера была, я не стану, вам, который я переделал. Но бывает так, вот фильм, помню, мы с друзьями в кинотеатре Октябрьский, Таганский, у нас было 6 человек, мы не таинственный монах был такой. Там замечательная песня, мне понравилась. Кресты вышивает, последний осень по истертому золоту. Ну я ее один раз сюда. Билет дорогие, не, не прорвешь. Я взял, напи... написал то, что думал, как помнил. Добавь свое. Пел и вся Таганка. Вот вот. Я, я не знаю почему. Ну, вот эта песня лирическая. Ну, деревенская тоже. Не плагиат. Потому что то, что прислали в печь космонавт, я такой нашел. Ты опять в губах травинку вертишь, голову чуть на бок наклоня. Ты опять мне веришь и не веришь, Смотришь без улыбки на меня. Ты опять мне веришь и не веришь, Смотришь без улыбки на меня. Веселый шорох листопада Ничего не надо говори. Вечереет и прощаться надо И никто не хочет уходить Вечереет и прощаться надо И никто не хочет уходить Пусть не наш с тобою этот вечер Слышишь, мать зовет тебя с крыльца Только ждать до следующей встречи Не желают руки и сердца Только ждать до следующей встречи Не желают руки и сердца Но не надо хмуриться ей Богу Прятать глаз, отчаянную грусть Чем тебе Поклясться, недотрога в том, что обязательно вернусь. Чем тебе поклясться, недотрога В том, что обязательно вернусь. И не в силах я найти ответа, Как собрать нечаянно могли Все тепло ромашкового лета, Плечи загорелые твои. Тепло ромашкового велета, Плечи загорелые твои, Листопа легко пороще бродит, Прячет лето в пестрых тюрьмах Ускаю тропинкою уходит, Девушка с травинкою в губах, Ускаю тропинкою уходит, девушка с травинкою. Почему? Потому что мне Оля Ралисиана прислала, она отслеживает все, и путь доблестный 860-го полка. Я с радостью и удивлением узнал, что на выходе в 88-м году, да, пишет кто-то, я не помню фамилию, кто-то из них пишет. И вот это наши гарнизонная песни, гарнизонная песни. Это вот, надень, на день, мед сердце, я думаю, надо же. Файзабад, файзабат, не заради наград Мы в два года тебе подарили И лежишь ты в горах, у Памира в ногах Порыжевший от солнца и пыли И лежишь ты в горах, у Памира в ногах Порыжевший от солнца у пыли Облака уплывают в родные края Ветер пахнет черешней и хлебом Тополя, тополя, над кокчою шумят Упираясь верхушками в небо Тополя, тополя, над кокчою шумят Упираясь верхушками в небо Что столетие, что миг Караванщиков крик Так же в горах повторяет и верблюды бредут, куда тропы ведут, между горбами пуштунок качая. И верблюды бредут, куда тропы ведут, между горбами пуштунок качая. Ведний вечер упал на расщелинный скал, В камне песни поют, остывая. И опять до утра над вот когчой трассера, Как сгоревшие звезды медкают. И опять до утра, над кокчой трассера, Как сгоревшие звезды мелькаю. Файзабат, Файзабат, мой товарищ и брат, Мы не зря тебе год подарили. Файзабат, Файзабат, ты и рай был, и ад, Но таким мы тебя и любили. еще время есть, три минуты. Эту песню вы знаете, я просто сейчас спою. Еще раз. Она мне самому нравится. Это тоже «Белые движения», «Белая гвардия». Как я это все вижу. Значит. Ну, а если вот говорить о детсадах, Верстаков, детсадовские песни, да? где в году, в 68 я влюбился. Но тут, чтобы жена не слышала, в 68 году, я... В 1968 году на выпуске школы, там школы, вот, экзамены впереди, я влюбился. Она была на три года меня старше, учился МГИМО, звали Нина. Фамилия Нинель Дарни по отцу, он француз, у нее отец, а, а так она Осипова. Нина, Нинель дарни это было Ну, влюбился. А я Таганская шпана там. Играл в очко и все другие игры проферансные, на деньги. Шатались по, по, по Москве, по всей, дрались. Ну. Да, да. А тут влюбился. А Одет я был, дед у меня был портной, он меня обшил, у меня такие вот волосы, не скажете, да? Кожаный курк, широкие брюки, широкие брюки, хиповал я там вовсю. И китайская водолазка где-то у отца трофейную нашел какую-то, ну, хорошую. Я так и ходил. Ну, все дело, конечно, плохо кончил для меня. Я там письма писал, но на, их, на юг отдыхать. А я не добрал баллов в Баумовский институт, но не готовился, Ну другие совсем, видения, какие-то там нафиг эти физики, математики, за что меня троюродный брат избил, когда узнал, нет, он, он был там, главарь был, сейчас Болотки называется, а Траюрный брат был главарем, хотя он был всего на три года меня старше, на четыре. Бил смертельный, говорит, отправляйся домой, родители уже жили на Ленинском проспекте, а я одет с бабой, так, баб, бабкой в Таганке. Она жила рядом. Отправляйся немедленно, и чтобы я тебя здесь не видел, хоть один, говорит, в нашем семействе Морозов закончит высшее образование получше, не возвращайся, пока не поступишь. Я вам благодарен. Он вот давно. Потом он сел, потом, ну, это долгая история. Потом его убили. Ну. А вот это песня. Я такие песни писал. Сколько? Ну, 17 лет. Она ходила везде в как хвост за ней сидел, там ждал, как собака у подъезда ее дожидался, она пошла, там ходил переодеваться. Она к каким мужиком другом ходила вместе, а я их эскоршил, мужика они сбили, наши, которые стояли и поджидали, когда она вернется. Но у меня была кличка «Спартак», и знали, что мой брат Голя Захарфа. я их сопровождал. Я влюбился потом, я их сначала сопровождал, а потом влюбился сам в нее. И вот такую песню написал. Белым снегом замело На свидание не торопится никто Только я, только я У подъезда целый вечер жду тебя Вот козел же. Только я, только я У подъезда целый вечер жду тебя У подъезда жду тебя и не дождусь Выходи же, а не то я простужусь Простужусь, ну и пусть Выходи же, а не то я простужусь, Простужусь, ну и пусть. Выходи же, а не то я простужусь, Хочешь солнце, на ладонях принесу, Отыщу фиалку сказочном лесу, Отыщу, отыщу, отыщу фиалку. Но она так и не вышла, на следующий день только дождался. И... Ну вот так вот. Жень, как ты? Нет, нет. Детские страдания. Верстаков называет это. Даже его, когда он учился в Академии, он говорил, это, он, это детский сад все. Как будто потом детский сад не продолжался но долгие годы. И как в песне. Детский сад. 60 ровно как 20, но 70 ровно как 10. Но я чувствую, наточи ощущение вот эти ностальгические.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 тот снегом швыряет в лицо Но так, господа, и бывает Наверное, перед концом А в памяти спутались горько Шрапнель в полях Больничный серые койки И дом с мезонином в филях И парк где влюбленные пары Скрывались в тенях топали, Где часто с вином и гитарой Гуляло собрание друзей. Какие мы были задиры, Как смелые мы были в речах, Как ловко сидели мундиры На узких мальчишьих плечах. А нынче мы дьяволы, боги, Не дрогнет в сражении рука, клинет, Клинок загоняя по стоке Ворущее тело врага. Простите мое многословие, Не ведали мы наперед, Что будет еще при озове И страшный ледовый поход. Не все одолеют дорогу Не всем улыбнется судьба Не все упокоятся с Богом На сен женевьеве его. А нынче погода не к черту Холодный туман от реки Лишь теплая конская морда Касается мокрой щеки. Я должен обязательно степь. Сам... Да не должен. Не... Значит... Эта песня называется «Возвращение». И моим дорогим землякам из Ласева, ныне Тлуховицкий район, Зарайский район, город Коломна, где три месяца умирая, но выжил. Все-таки лежал мой отец. После того, как его, десантники его вытащили, его послали, положили самолет полумертвого. И он начался в одном госпитале. И мы и с Федором, отчаянным воином, охотником, который стреляет во все, что движется. там, такой вот. И вот э, мы земляки с ребятами коломенскими, я считаю. Вот песня называется ⁇ Золотые мои земляки ⁇ Она, к тем ветеранам, живым еще и ушедшим, в колонны славный город, Артиллерийское училищ не бросились под танки, они стояли на... Расформировали под коммерцию. одной из старейших арт училищ, где учились все морпехи, десантики, артиллеристы, в общем. Обниму я березу руками, припаду к белоснежной коре. Я так долго топтал сапогами, пыли пепел дорог на войне. Обниму я березу родную с незажившим рубцом на стволе, тонкой грудью ты встретила пулю, что было.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 Запыленный в походах, сняв с плеча, положу на земле, И лицо от студенного холодного соленого пота я отмою в холодном ключем, Я дошел от Москвы до Берлина, Я до Эльбы дошел атаки, и в огнем прикрывали мне спину.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 Стою На зеленой опушке, надо мною звенит тишина, не грохочет, ни танки, ни пушки, и закончилась эта война, а за рощей раскинулись далее, с непокрытой стою головой, На груди моей паромедалей Орден славы.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 Спасибо. Хорошо. Здесь. Да. Совершенно мирная песня. Совершенно мирная. Давно написанная. Да и потом мы в институте туризму увлекались. А был странный туризм. Странный туризма мы с нашей группой любили, любили весной, в мае лазить по болотам, потому что что осталось там после разлива, вот так вот, как черти в грязи. На каких-то кочах ставили полянки пе, песни пели. Вот а, вдоль Аки любили ходить. На майские три дня и забавные вещи там происходили, когда мы на эти болоты вылезали, а там иностранных туристов встречали, что-то приехали они. И мы такие, шляпы у всех драные, им В это имени Бауна. И все морды в этой, в грязи. Но, а было озеро Тихо, недалеко между Власио и Рязани. Было озеро, озеро Тихое. Оно заросло давно уже. Там воду черпали, когда пожары были, еще чего-то. И в конечном итоге ничего от него не осталось. Одна же грязь. Вот Но, там иногда глуши. И не только глуши. А в одиночестве, понимаешь, больше, чем... В Москве в шумном городе, поэтому я Москву давно не люблю. А там есть о чем подумать и помолчать там. Ну, так, туристские песни. Две-две турецкие песни, но одна вот этой озеро тихое. Летний вечер над озером. Сизой дымкой качается.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 В тростнике хороводами, Городскими заботами Не болеет душа. Здесь на озере тихое Утки плещутся дикие, Прячут тайны великие За стеной камышам. Здесь на озере тихое Утки Утки плещутся дикие, Прячу тайны великие за стеной и камыша. Затянулась нечаянно церемония чайная, С небосвода отчаянно звезды прыгают вниз. Вы согласно преданию загадайте желание, Чтоб дорогами дальними все желания сбылись. Вы согласно преданию, Загадайте желание, Чтоб дорогами дальними все желания сбылись. Над палатками свечками Елки высят свечные, Тянут лапы доверчиво к золотому огню. И сквозь и алые вижу губы усталые Хочешь самое главное я тебе повторю И сквозь полыхиалые вижу губы усталые Хочешь самое главное я тебе повторю В этой тихой обители мы столичные жители Восхищенные зрители, Нескончаемых пес, Убежденные искренне В том, что кажется жизнью нам, Допусти нас до истины Край забытых чудес. Убежденные искренне В том, что кажется жизнью нам, Допусти нас до истины Край забытых чудес. Еще минуты. Бух. Ладно. Батальон и разведка. Ладно. Батальон разведку. Образца 1975 года. Но в Афганистане я рад. Там же не указано, где это все происходит. Батальон и разведка была 1945. Аж в Афганистане, кстати, батальонная разведка. Она была отменена. Рот вроде, полковая разведка, а вот батальонная была на войне. Ну, вот, разведбатом батя мой командовал. В 58 году на западном Украине. Не добил он там кое-чего просто. Ну просто, хотя да, покоронка пришла, ну, выздоровел, но не добил. Уехал в Москву и стал следователем по особо важным делам при прокуратуре Москвы. Но тоже не мог своих. Ну, ну не важно. Очень посвящается тем боевым разведчиком. Хотя, да не у меня десантники, когда я слышу, что в Афганистане никому не было, одна десантура, разведка, и больше ничего. Под был фестиваль, все разведчики тут же перебрались в лес, там БТР, постер развели, все разведчики. Я говорю, что-то я спорил с кем. Да с по-моему. Я говорю, слушай, Кузнецов, если в Афганистане... Да, детей нет. Если, если в Афганистане все были десантники-разведчики, какого черта мы просрали Афганистан, за ним весь Советский союз там. Ну союз это? А теперь я вижу то же самое по Сирии. Надо же, 50 лет, 50 лет Турс, это, Сирия была забита нашим оружием, мы делали мощнейшую армию на востоке, нацеленную против Израиля. Но теперь мы с Израилем вроде как в десна целуемся. Там. А Сирия воюет на стареньком оборудовании. А где наши разведка? А где военные спицы? Она наводнена была, мощнейшая армия. Проспать там колонну ИГИЛовс на Пальмиру, которые ехали спок... спокойно, да? А мы сами себя предали, не туда и не в тех стреляли там. За жан�, за жан�, за жан�. А Я рассказываю, ладно, пою. А на войне, как на войне...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 Батальонная разведка, мы без дел скучали редко. Что не день, тот снова поиск, снова бой. Ты, сестричка в мец не тревожься Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в мец не тревожься Бога ради, мы до свадьбы доживем еще с тобой. Спасибо. Спасибо. А? Чего спеть еще? Шестой легион. Шестой А, да, ну это не моя песня. Ну ладно, мне очень нравится, просто смогу. Я спою. Ты уж извините. Сейчас. Спасибо огромное. Спасибо, брат.